Короче, походу у меня появилось новое хобби. Видели, наверное, мои ролики о парусном спорте. И теперь я, наверное, буду собирать монетки. Не просто монетки, а монетки с изображением парусных судов, кораблей. Очень забавная вещь. Вот сейчас у меня есть уже несколько штук. Такой вот забавный парусничек. Угу. Это в таком боксике монетка из современных. Дальше вот такой есть у меня один юань из старых монет китайских. Тоже парусник достойный, всегда вызывал восхищение. Судя по всему, у народа. Парусные лодки Дальше. Это не парусник, это акула. Австралийский доллар. Такой есть. Не знаю, пусть будет по тематике. Вот так вот. Рядом с кораблем. Так, и вот такой вот, тоже старенький доллар, с таким бригом, короче, колумбовский практически, забавная монетка, тоже, потом фотки сделаю четкие, там наверное будет покрасивее видно. Что из себя представляет? Плажу. Ну вот, я считаю, достойное начало коллекции. Буду делиться попозже, если что-то попадется еще другое. Если интересно, киньте в комментариях я выложу, где я их взял. Здесь несколько монет настоящие, а несколько китайские реплики. Хочу сказать, я видел на реплике оригиналы. Ну, если, наверное, не ковырять, не подпиливать монетку, не поймете, что настоящие, а что нет. Потом можно сделать в Рибу какую-нибудь композицию, их выставить. В принципе, я думаю, такая монетка будет неплохим подарком даже кому-нибудь если пойдете на мероприятие так вот, вот такое хобби